Здорово, короче, 35к, и я такой подумал Мы очень много времени тратили на вот этот сувенирный кейс К слову, с которого даже не выпало по итогу power Хотя открыли мы реально очень много кейсов И я такой, ну окей, давайте-ка вообще самый дешевый подкрываем Посмотрим, что он может выдать Кстати, напомню, что вы можете бесплатно вот этот барабан бонусов Два раза прокрутить Первый раз за регистрацию, второй раз по промику Потому что ролик этот на канале благодаря админам этого же сайта Они дают возможность записать такой контент Вот, поэтому ссылочка на сайт в прикрепе И промик на халявный прокрут барабана он также является промиком к депо, будет находиться в прикрепе но сначала да стрельбище как обычно давай самый дорогой кейс возьмем три штуки можем взять и э, одну штуку менее дорогу кстати 4к выпал нормально но бля вот знаешь по поводу этих бесплатных кейсов эта тема такая себе потому что фактически этот кейс стоит 10 тысяч э, депо да ну то есть его можно открыть только от 10 тысяч рублей депо и то один раз ну и выдает он типа максимум нам сегодня выдал 4к ну такое себе опять же кейс за 5к не выдал ничего ну, то есть нет такого, знаешь, там как гарантированный выигрыш и типа, ну, это ху ⁇ потому что по факту, блядь, деньги улетают. Ладно, а, кейс закаленные в боях, вот я не видел, там то ли был спойлер, то ли мне показалось, и вот хуй знает. Но, тем не менее, блядь, кейс за 9 как. Кстати, первый дроп охуенно, эти диглы всегда дорогие, они еще и в цене растут. Кто хочет, кстати, вложить, есть бабки, блядь, а -а очень-очень -со советую закупите вот этих вот диглов. Там, по-моему, несколько вариаций буря на закате. Возьмите, блядь, реально несколько, если у вас есть бабки и желание инвестировать, потому что, ну, они вырастут. а в Инвестициях, я КС, но я не про. Типа, ну, блять, где-то шарю, потому как все-таки э, те скины, которые оставались у меня триста лет тому назад, и я их никуда не продал типа такой, А похуй, вдруг вырастут, все-таки выросли. Поэтому, ну, нет, нет опыта за какое-то время на Ютубе у меня остался, блядь, дигл можно, дорогой он будет? Пиздец, 18 тысяч, блядь, заебись. В минус что-то не хочется уходить, а кейс как-то, блядь, будет, Вот буря на закате. Я, знаешь, такой думал: типа, блять, АМБ лев ноль с кейса нахуй. И, ну и такой, бля, ладно, похуй. Ну, ладно, раз ролик все-таки. По вот этому кейсу давайте по его и поебашим. Почему нет? Логично, блять. Но я на самом деле хотел дешевый кейс потестить. Сука, самый дорогой мы открывали. Но чем хуже, самый дешевый. Ну, как бы понятно, чем он хуже. Дропом, блять. Дроп тут откровенно хуже. А, кстати, кровавый спорт, дорогой. Заебись. Я думал, сейчас уже нотстонг сбудет, а хуй там плав, нормально, в принципе, выпало. Ладно. Э, М-ка, блять, и м Ебаная и более менее нормальная. Минус небольшой, заебись. Минус, сука, он в принципе в Африке. Минус, поэтому ебано, конечно, но, блять, ой, неплохо. 24к. Слушай, а вот если все-таки сравнить самый дешевый и самый дорогой, блять, ну реально, вот эта вот хуйня, она по соевове. Типа, смотри, в чем прикол. Блять, только сказала, тут же сглазил. Короче, и кстати, важный момент, у которого поменялась ссылка на точка IO. Ну, ссылочка будет на сайт прикрепи, поэтому, кому интересно, переходите. Нам выпало, да, 4000 рублей, по факту это минус 4, 5, 6, Блять, ну, короче, минус 5к. А если ты открываешь вот эту ебалу за 100 тысяч, и тебе выпадает, типа, а, что-то, что-то там, знаешь, а пламя, блять, или изумрудный дракон, вот это вообще заебись, то есть, смотрите, они, кейс за 100к выпадает изумрудный дракон, такая себе тема. А вот за 9к еще, ладно, блять, живем-живем, но на самом деле, если минус, Но опять же, на террасе можно обосраться, прям так, с подливой, ибо, ну, бля, он реально дешевый Там можно обосраться. В остальном, пока был сейв, сейчас бы, блядь, не сглазить, статрековская мка это было бы охуительно, но она как то ебаная М-ка, ладно, похуй, похую, вот главное тут не всрать на террасе, терраса, потому что все это пиздец, это good game, well played, кстати, в предыдущем ролике, напомню, да, кто не видел, мы по итогу вой выбили, ну вот, и хуй знает, опять же, после дропа воя, как себя ггшка будет вести, ну, Блять, а, новая функция, да, обосрал террасу, а новую функцию нет. Еще новая функция, тут кусок говнища. Но это, блять, но ну это не минус 20. То есть даже если минус 9, это не 20, да, изи математика человека, да, охуенно. Кстати, есть вот такие кейсы, ну, блять, они мне не особо нравятся, поэтому ну их нахуй. Агенты 299, это все, конечно, заебись, но я хочу не въебать деньги, поэтому нужен... Блять, вот этот кейс прикольный, можно попробовать. Он бывает, короче, знаешь, дропает тебе фришные э, возможность открыть кейс. О, заебись, шедевр, охуенно. 11 к рублей. Ну, блять, после воя, сука, оно подъебывает. Вот я еще какой-нибудь заметил прикол на гагадропе. Ты, короче, открываешь кейс, если он тебя окупает, все, блять. Дальше, скорее всего, кейсов 5 ты будешь отсасывать. Ну, реально, типа, ну, открыли, выпал дигл, Бури на закате, да? Да, вроде бы Бури на закате он называется, то я могу проебаться с названием. И дальше, типа, все нахуй. Дальше ебать, моя ответственность на этом все. Поэтому, если ты здесь открываешь, я купился один раз, бля, не еби мозга, выводи скин, реально, потом большой шанс, что отсосешь. Да на всех, в принципе, сайтах так. Во, кстати, про чё я говорил, кейс прикольный, еще и бабки можно выбить, заебись вообще Но, бля, он стоит 300 Можно чё-нибудь дорогое, блядь, хамелеон статрековский Нахуй он нам нужен Ну, это шансы после все таки эмочки Во, это нужно, блядь, понимать Оно, оно было читаемо 800 заебись, нихуя не стонгс Но нужно как-то исправлять ситуацию Похуй, давай кейс зачитать Ай, блядь, денег даже на 4К нет Ёбаный в рот, что делать Светящийся кейс, он дешевле, блядь И дроп похуже, да, должен быть Сука, дух воды Ладно, блять, похуй Да, понятно, открыли, блять, кейсов на 9К Лазерные кейсы и МК. нахуй, нам не нужна Ну давай, ладно, кейсы перейдем Он, по-моему, в районе 200 рублей стоит, не такая мбовая тема Ну, но... ладно, похуй, главное, что кейс выпал И заебись Неонуар, блять, стой, нахуй, пожалуйста, заебись Юспик, он 1400, 1500 Блять, 1200 Ну не угадал, что ж ты, сука, будешь делать Магический кейс, 230, давай их ебанем Тут, блять, дай мне плюс 10 тысяч на баланс Сразу, понятно, хуйня Open кейс, однако, сейчас тоже е и человек YouTube идет нахуй Ну, 2500 в целом, ладно, блять, в ноль, в ноль Не буду говорить, что в небольшой плюс Нахуй, ну в ноль, в ноль, в ноль, в ноль блядь, 1300 рублей выпало, вот это заебись Дроп, чисто открываешь кейс адвокатия, блять Балик срезает нахуй, это кайф Ну, на последние можно ебануть Апгрейд, в целом сегодня, блять Ну, ну это реальный шанс То есть вы там пишете что я, ебать Трискина, ахуя еще тайны выпало, ебать Я не скрываю, что, блять, я сотрудничаю с сайтом Я это говорю и пишите, блять, подкрутка Но это реальный шанс вы половой, и теперь я отсасываю. Ну, здесь, здесь никакого пиздежа в этом нет. Я вам показываю и рассказываю. Говорит и показывает человек. Блять, поэтому не кройте меня хуями. Стараюсь же и правду говорю. А вы мне в комментариях пишете, что я мудак, блядь. Ну, нахуй это дойдет. Ладно, а, М-канион эм нор, заебись. Я знаю, что предлагаю все-таки открыть. А, бля, денег-то больше нет. Хил апгрейд сделать. Ну да, апгрейд сейчас мне нахуй не нужен. Давай в целом попробуем. x2 хотя бы пиздануть. Сувенир, не хуйня. Короче, 2000 ставим. Да-да, нет-нет, ебанем процента апгрейд. Звук, кстати, прикольный. Вам, по-моему, не слышат. Потому что я вам звуки отключил, блять Вырезал звуки Но в целом, в целом, в целом неплохо Так, делаем 5К, если залетает То это охуительно 34%. Мы в минусах, может оно и залететь. А может и. Да, но залетит. Блять, ну это очевидно. Ну, типа, минус 35к, 5к, минус 30. Заебись, математика. Можно выводить. И, блять, будет стонгс, нахуй. Ладно, продаем И идем куда? Правильно, как обычно, въебывать деньги. Ладно, но хотелось бы, конечно, ебануть в плюса. Открыть. Короче, тут типа карточками. Ни разу не окупался, блять. И. О, окупился, заебись. 4к есть. Продать за. Дай вашим, в принципе такие с дорогой, блять. Изумрудная сеть, ну понятно нахуй Нахуя мне изумрудная сеть, блять О, неоновый гонщик, ни разу этот кейс, честно скажу Меня в жизни, блять, не плюсовал Вот никогда, и тут он мне решил окупать Я, я хуею реально Продать, блять, ладно, дальше открыть 1700. хуета. Честно говоря, хуета. Продать, блять, пополнить баланс. Не, это уже не та кнопка, которая нам нужна. Магический кейс, похую. Давай драгон лор, напоследок. И разойдемся. И заебись будет. Ну, да, 1200 горячий греза. Ахуительно. На драгон вроде не похоже, Ну, ладно, осколки кому-то выпали. Бля, я еще что-то здесь сижу грущу. 800 рублей. О, ну, по логике ГГ мне сейчас должен держать в районе 5 2000 Ага, блять. Заванговал, нахуй. Заебись, огненный, короче. Давай, огненный. Дай мне открытие этого, блять, кейса за 100 Бесплатно Ну, тоже неплохо, в принципе Кейс, можем гидроебануть Он, по-моему, 99 рублей стоит Ну, похуй Главное, что хоть что-то выпало Заебись, в принципе Удар кобры нет Трафарет Трафарет, блядь Кстати, детство вспомнил Когда, знаешь, все на трафаретах хуярили А, ебать, он 311 рублей стоит Вот это да Вот это да Вот это да Ещё типа были трафареты там с буквами всякие, вот что вспомнил прикольно. Ладно, 527 рублей, 600 на балике, бля заебись. Плюсанули сегодня, охуенно вообще. Давай, короче, минус 34 500. Солнце в знаке сука, блять, 1700 рублей. Ну давай похуй, блять, дешевые кейсы покрутим, напоследок. деньги не денег нет. Только хотел сказать, деньги есть, почему нет, блять. Ладно, 1100 заебись. Нам что то дорогое надо. Хуйню мне не надо дропать сайт, блять. Слышишь меня, хуйню. О, Эмка заебись. Хуйню дроп не надо. Но вот тут звездный кри тоже в принципе хорошо. А это хуйня. Я думал, мы плюсанулись, блять. Ну ладно, 400, 300, понял. Понял, принял, пошел. Я все-таки на хуй. Давай, нож, блять. Ну, что-нибудь дорогое, ну что это за хуйня? Можно вообще что-то с дешевого кейса интересно выбить или нет? Я давно их не открывал нигде, ни на одном сайте, ни на гг, блять. Ни на форсе, в принципе, нигде. И вот вопрос: как выдают, сука, блять, дешевые кейсы. Ну, да я реально не помню, только в проверке всех сайтов мы этой хуйней занимались. А так я хуй его знает. Я по такой истории не хожу, честно, очень отвык, и, блядь. Я не буду можно с них окупиться, нет. Ой, сушь, заебись. А сайт охуяет, интересно, типа. От жизни я сейчас контракт сделаю, Прикинь, блять, он скажет, ты что, нахуй, ты 300 лет их не дел, давай попробуем создать контракт. Раньше, помню, расписываться можно было на каждом сайте И в кэске, блять, ностальгия, когда в кэске можно было расписываться. Шедевр, да, апгрейднем его нахуй, до скольки? Давай до семи тысяч. Что они мне херь какой-то предлагают? Мне кажется, сейчас будет слив, потому как все-таки, блять, но немного плюсанул, сейчас в теории должен быть слив. Ну. Но... Читаем, в принципе. В любом случае, всем спасибо за просмотр ролика. Это был Человек. Надеюсь, кто кушал, получил удовольствие от приема пищи и просмотра человека. Всем короче, спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.